Ой, решетка, все дело плохо. Все хуево, все хуево Жизнь по пизде, да? Рыжий. но это не так уж. Ой, блядь! Сука, ой, блядь! Ой, блядь, тоже. ну нахуй, сука! Ой, красный, блядь! Блять! Сука! баный в рот, блять! Блять, я бы посразу! Сука! Кто-то, блядь, рыгает! Давай ты вперед! Я ж не говорю, чтобы ты рыгала, а кто-то рыгает, говори уже. Сука! А, это где? ты где? А, Блять, это он был, сука. Арущик. А, блядь. я обосстал. Ты нахуй. Это... А... Сука. Я тебя слышу, твои а, шаги. Это я, это Красный. я. Я стою. Блять, зад Арущиком. Я не убью. Я Че с ним делать? Блять, за тебя. Он за тебя. Не они, нахуй. Бля, я потерял. Блять, я себя нашел. Ой, я тебя. Иди, бабушка, хочешь, ты блять. Как затролить? Затроли на меня, смотри. Ой. Пиццу, я же говорил, блять. Я ж предупреждал, блядь. Это уже я. Иди проведай. Блядь, я жопу будет сейчас, я тебе говорю. Ой. Пиздец. Ты сам видел, да? Ебайб. Когда он выйдет, я, короче, так попишу. Давай, давай. Типа привет. Давай, раз. Раз, два, три. ха уже епойнт, давай сука, давай теперь ты куда выебывались? Да игрались, угу Блять! Ты куда ты куда? Куда, ты куда? Бля, пиздец, пиздец, пиздец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, беги, беги, беги, беги, беги, беги. Блядь. Сука. Сука. баный рот.